Ну, вопрос а, очень просто. Зачем он лучшая версия себя? Чтобы улучшить, улучшить качество своей жизни. Я до этого сюда пришла. Как-то поглянуться, да, посмотреть вообще уже с другой стороны. По-другому. Структурировать как-то свою жизнь так, более правильным образом. Не знаю, как еще это правильно выразить. Чтобы тебе здесь помогли, немножко подсказали, вот да, как же все-таки я могу изменить, и как это сделать правильно. Ну, пользу вы видите от этих знаний вот, практически, что если то, что записано, сделать в течение хотя бы 21 дня, Пойдешь. А если мы возьмем по аналогии, сравним это 21 день, вы же записали это все для себя, это, же надеюсь, ворну не ляжет завтра, для своего вечером, значит, завтра, сегодняшнего вечера, это можно начинать как некий марафон а, к лучшей версии самого себя. Если мы по аналогии говорим, вот есть люди, которые бегут 40 километров, но неважно, прибежал, пришел, но он внутри марафонец, он что-то себе доказал. А вот вы, что себе хотели бы доказать, вы что хотите доказать через 21 день? Ну что я могу быть другой, я могу измениться, я могу поступать по-другому.